Для этого прорезаем вдоль моркови 6 тонких неглубоких полосок. А затем режем ее кружочками толщиной примерно пол сантиметра. Половину болгарского перца нарезаем вдоль длинными ломтиками. Дальше берем чисто вымытную трехлитровую банку. На дно кладем 10 веточек петрушки, немного лука, парочку цветочка из моркови и закладываем помидоры. Наполняем банку как можно плотнее. Овощи чередуем между собой. В трехлитровую банку помещается около 2 килограммов небольших томатов. Затем заливаем помидоры крутым кипятком. Прикрываем банку крышкой и даем постоять 5-7 минут. Дальше сливаем воду в кастрюлю. Доводим до кипения и повторно заливаем ею томаты. Через 5-7 минут воду снова сливаем в кастрюлю. Добавляем примерно 50 мл чистой воды, чтобы маринада хватило наверняка. Кладем 2 столовых ложки без горки каменной соли, 3 столовых ложки с горкой сахара, размешиваем и даем маринаду закипеть. Затем добавляем 4 столовых ложки 9% уксуса, ждем повторного закипания. И выключаем огонь. В банку с помидорами добавляем 10 горошек черного перца. Заливаем до самого верха горячим маринадом. Закатываем. Переворачиваем вверх дном. Тепло укутываем. И даем в таком состоянии полностью остыть. Примерно сутки. Вот и все. Очень вкусные маринованные помидоры на зиму готовы.